Ко мне. Я не умею извиняться Не думал, что захочу начать все сначала Поужинай со мной? Хорошо, я согласна, но лишь потому, что... Голодна Ужин и ничего более Плохая реакция, Грей Чего бы тебе хотелось, Анастейша? Никаких правил, никаких секретов Сними их собираешься просто стоять и смотреть? Да. У твоего бойфренда дурная репутация. Хочешь быть его игрушкой или сохранить достоинство? Полагаешь, ты первая женщина, которая пытается его спасти? <просу> Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе не прощу. Oh, oh, oh, oh, oh, no, no.